Здравствуйте! Рад вас приветствовать на канале Помощь с компьютером. В этом видеоуроке я вам покажу, как можно изменить приоритет загрузки в биосе UEFI. Данный биос позволяет изменить приоритет загрузки двумя способами, так как имеется два режима. Один называется AS-MOD, второй называется Advanced-MOD. Ну, дополнительный и легкий, как называется по-другому. Что вам для этого нужно сделать? Первым делом это, конечно, открыть наш BIOS. В моем случае он открывается с помощью комбинации клавиш Delete или F2. Зависит комбинация от производителя материнской платы. Так как если вы не знаете, легче всего или загуглить, или он должен написаться при загрузке вашего компьютера. Перейдя в BIOS, вы увидите такое окно. Называется Wave BIOS Utility s mode Как раз первый режим. Здесь много информации, но нам она интересна только при приоритет загрузке. Он находится в нижней части экрана. Вы здесь можете увидеть много всяких значков. В моем случае только сидером и жесткий диск, так как больше у меня ничто не вставлено и ничего не подключено. Также здесь может образоваться флешка, жесткий диск другой, CD-ROM если подключено 2 и так далее. Пресет загрузки зависит и начинается слева направо. Чем левее находится картинка, тем он имеет более прийти загрузки. Чем правее, тем менее прийти загрузки. Чтобы поменять местами, нужно всего лишь выбрать, нужен нам нашу картинку, нажать по ней и перенести ее вправо или влево. Видите, мы перенесли, у нас поменялась прийти загрузки. Вот так легко. После чего нам нужно всего лишь нажать f 10 и сохранить. Сохранить изменения и выполнить спрос. Также вы можете вверху найти выход дополнительный, ну или «Exit» и «Advanced». Нажав по нему, вы откроете то же самое окошечко и нажмете «Сохранить изменения и выполнить спрос». Также внизу есть такой дополнительный режим кнопка, или называется она «Advanced Mode» в английской версии. Нажав по ней, вы перейдете в старую версию биуса «Advanced Mode», где вам по сути нужно будет открыть «Загрузка» или «Boot». Найти здесь Приоритет загрузки или mood priority. и кстати, будет показываться, как в моем случае, параметр загрузки номер 1 параметр загрузки номер 2. И выставлено то же самое, что было в S-Mod. Первый мы выставили жесткий диск, второй мы выставили CD-ROM. Здесь вам нужно нажать по любой кнопочке и выбрать нужный нам приоритет загрузки. Если мы нажмем, например, по жесткому диску, у нас все останется как было. Если мы нажмем по сидерому, у нас изменится. То есть я нажимаю по жесткому диску, нажимаю «Выход» и «Сохранить изменения и выполнить сброс». Все, здесь он предлагает, что у нас будут сохранены новые настройки. Нажимаем есть «Yes». все, мы изменили приоритет загрузки нашего BIOS. На этом видео я хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то можете задать под комментарий к видео или перейти на сайт «Помощь с компьютером».